Доброе время суток, дамы и господа. Не другие. Ну и, конечно, шантажисты у меня тут появились недавно. Но ну, бог с ними. Пусть все выкидывают, что хотят, то и делают. У меня все равно. Хоть пусть посмотрят люди, чем я занимаюсь, почте что получаю. Поделюсь, поделюсь я хотя бы. Ну и значит, там нарисует, бог с ним. А, я просто объясняю что дамы и господа да да вы видите эту же программу но только она как ну что я такое с ней не делаю я включаю и включаю у меня интернет тут вот работает то же самое вот она ключики не слетают инструменты все работает компания актуальную версию как видите а, у меня внизу ссылочка будет а, скачаете уст куда хочете, куда хочете, на флешку но ну, можете ну не знаю в карман что ли там или ну, на жесткий диск куда-нибудь там я вот специально сделал папку на жестком диске подписал портотипные можете по-английски подписать вот все мне вот эти прототипные программы я ими пользуюсь уже ну наверное полгода ну, мне нравятся они здесь и много места не занимают какие-то мегабайты ну и зато у меня C... C не засоренный сам по себе и у меня как видите шустренько шустренько шустренько работает ну, сами понимаете это уже для любых вот вот такую папочку скачаете у меня вот эту вот ну по моему здесь вот это вот все и будет но если не будет отменю вот это все остальное так вы сделаете только не надо переименовывать, не надо копировать. Все делают, то скопировали все, не получается, что-то не запускает. Создать ярлык. Вот так надо делать. Вот тогда у вас любой ярлык на всех программах. Не, не именно не вот этот, а вот эти программы, вот некоторые которые делали ярлыки, они все у меня, как видите, ярлыки. Будут работать. Ну что ж как видите она рабочая все нормально все красиво но в принципе я запустить ее не там оттуда смогу но она у меня как бы видите запущенная и вот эту папку хоть и пишут что она следов не оставляет следы естественно есть вот она Ой, Подождите, не туда зашел да туда почему я не вижу ее? Не вижу, не вижу, не вижу, не вижу, вот она, вот, вот керешдок, не вздумайте это, стирайтесь, стерете, у вас э, все потеряется, ну, вы по новой, потом эту же программу запустите, но у вас одна и тоже у вас все получится, в принципе, примерно как-то так, проверил, ну, за две недели, ну, вроде нормально работает, ладно, всем спасибо, до свидания, если все нормально, ставьте лайк, подписывайтесь и все хорошо, все красиво. Всем спасибо, до свидания.